Здравствуйте! Сегодня купила вот такой уцененный полинопсис. И сейчас мы с вами будем пересаживать его. При осмотре здесь видите, как много хороших корешков. В общем, нанимаю Растение из горшка. Фольнемся с мелкую фракцию коры, уже переплевшие. Смотрим, что у нас в середине кома находится. А в середине кома, как всегда, сюрпризы. Вот кусочки поролона, перепревшие корни. Сейчас я выберу поролон и покажу сколько было что было в коме в корнях много кусочков поролона вот они даже приросли к корням вот. достаем из корней вот пришлось срезать несколько вот таких вот уже мертвых корешков вот без Думно не нужно срезать. Вы каждый корешок ощупайте. Если он еще плотненький, то срезать его не нужно. Вот эти желтые корешки. Они желтые не потому что испорченные или гнилые. Это корешки нормальные. Просто они были в середине. Нашего горшочка, и к ним не поступали солнечные лучи. Поэтому они такие такого желтого цвета. Каждый корешок ощупали. Если вам кажется, корешок подозрительным, пощупали, если вот так вот такой мягкий кусочек срезаем, доживут ткани вот отсюда. И этот корешок может пустить боковые побеги. Будет хорошо для питания, растения. Вот, поэтому срезаем корешки до живой ткани. Вот здесь вот порченной, до сюда вас срежу, тоже сухой. Дальше корешок присыпаем корицей или углем молотым, активированным или обычным древесным. Вот. и даем просохнуть где-то на часик. Оставляем просохнуть. Через час сажать можно даже в грунт, или добавить немного свежего, можно даже в свежий грунт сажать. Ну, в грунт, грунт это что? это кора. и вот. Итак, все мертвое обрезано. вот довольно таки неплохая корневая осталась. ставим корешики в его же горшочек. подсохло. Вот сейчас я припылю корицей и буду сажать. Буду показывать, как это делается. На дно горшка я уложила крупные куски свежей коры. Устанавливаю растение с корешками. Вот так установила растение в горшке. Вот, закрепляю. придерживаю одной рукой растение, второй подсыпаю нашу кору. Подсыпаем кору, отрягиваем по горшку, чтобы она немножко пролезла все Вот. Но ну, Не утрамбовываем, не прижимаем рукой. Нам не нужно сильно плотно трамбовывать эту, эту кору. Если будет воздушная прослойка здесь, в горшочке то ничего страшного, абсолютно ничего страшного. В природе никто растениям кору не подсыпает, не трамбовывает там они Многие корешки просто находятся в воздухе. Вот так мы подсыпали кору в горшочек. Вот. Стряхнули где лишние кусочки, чтобы было аккуратненько. И на сегодня все. Мы не поливаем наше растение. Ставим немножко в полутень. И дня три мы не поливаем растения чтобы срезы корешков, которые у нас были, хорошо зажили. И растению было комфортно. Все, пересадка закончена. Если кому-то было полезно видео, подписывайтесь на мой канал. До свидания. До новых встреч.